День добрый, дорогие друзья! Я Игорь Черноусов, я менеджер каналов YouTube. Небольшое видео о замечательном сервисе, которым я пользуюсь и рекомендую пользоваться вам. Это сервис проекта Diamond Profit Center. О самом сервисе я снял уже несколько роликов. Если вам интересно, смотрите, что этот сервис дает, как в нем можно зарабатывать. Сегодня очень короткое видео. Я освещу один маленький нюанс который я забыл осветить в ролике о регистрации в проекте он связан со следующим когда вы производите регистрацию в проекте вас спрашивают кем вы будете или кем вы себя видите в проекте работником, партнером либо рекламодателем значит друзья это чисто такой риторический вопрос кто вы на него ответите в принципе неважно важно. это будет влиять только на одно какая вкладочка у вас будет открываться сразу же когда вы авторизируетесь в проекте. Если вы сказали, что вы работник, вы сразу будете попадать на вкладку ⁇ работник Партнер на вкладку партнера, рекламодатель на вкладочку ⁇ Рекламодатель ⁇ Вы, вне зависимости от того, что вы ответили на этот вопрос, можете пользоваться всеми возможностями этого сервиса. То есть работник всегда может купить себе партнерский пакет и привлекать людей, зарабатывая на этой деньги. Работник может также давать рекламу и так далее. То есть абсолютно не важно, что вы ответили на этот вопрос. То есть проект очень хороший, проект очень демократичный, проект щедрый. Поэтому если вы еще не вступили, не зарегистрировались в этом проекте, я вас приглашаю свою команду нажимайте на кнопочку вступить пишите вне skype получайте призы подарки бонусы которые я раздаю своим рефералам. и конечно приходите каждый четверг 8 часов на вебинары которые я провожу но ну, не только для своих но в принципе для всех людей которые интересуются продвижением в интернете то есть сейчас говорим о трафике из ютуба спасибо большое если у вас возникли вопросы пишите в комментариях под данным видео Нажмите, пожалуйста, лайк. Мне будет приятно. До свидания.